Рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета вашей организации или ЛИП, а также за обучением ведению бухгалтерского учета. Сегодняшний видеоурок будет посвящен не программе, не работе в программе 1С Бухгалтерия, а будет посвящен загрузке в облако своих файлов, фотографий, каких-то рабочих файлов, и как взять ссылку из этого облака и поделиться файлом с друзьями. Я хочу загрузить файл большой видеофайл «Работа с онлайн-кассами». Это такой вебинар, который я скачала с интернета, и хочу разместить ссылку на этот вебинар на своем сайте, чтобы вы могли посмотреть, какие изменения происходят, Происходит в этом году с онлайн-кассами. Как их регистрировать, как с ними работать. Я буду пользоваться облаком от компании Mail. Соответственно, чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо иметь почтовый ящик на Mail.ru. Вот я захожу в почтовый ящик. Ящик я открывать не буду. Здесь чтобы попасть в «Облако», необходимо нажать «Все проекты», и здесь вот будет «Облако». «Добро пожаловать», то есть я первый раз это делаю, у меня еще пока нет никаких файлов на mail.ru. Далее, здесь необходимо нажать «Я принимаю условия» и «Начать работу». Дальше нажимаем по кнопочке ⁇ Создать ⁇ Создаю папку. Папку я назову ⁇ Онлайн-Касса ⁇ Добавить. Появилась папка ⁇ Онлайн-Касса ⁇ Открываю папку и нажимаю... По кнопочке слева загрузить и здесь предлагается выбрать файл я выбираю файл со своего компьютера который хочу загрузить в облако mail файл этот большой он занимает порядка двух часов видео поэтому загружаться он будет достаточно долго вот он этот файл, он в формате mp4. Вы можете сюда загружать любые форматы абсолютно. Форматы Word, Excel, форматы различных фотографий, видео. И вот сейчас внизу появилось такое серое окошко, что происходит загрузка файла. Каждому, вот смотрите, здесь появилась такая надпись, что свободно 7,52 из 8 гигабайт. Значит, каждому на этом сервисе дается бесплатно, каждому зарегистрировавшемуся пользователю, дается бесплатно 8 гигабайт жесткого диска. Так как загрузка будет происходить достаточно долго, вот здесь... Еще вот здесь появился, смотрите, внизу ползунок, и видно приблизительно сколько загрузилось. Я не хочу тратить ваше время, я сейчас нажму на паузу, когда закончится загрузка, включу дальше. Прошло порядка где-то 3-4 минут с начала загрузки этого файла, и вот здесь внизу, здесь как бы очень плохо видно, но уже больше половины загружена. Внизу появилась надпись «Загружен один файл. Онлайн-касса» и такая зелененькая галочка. Нажимаем по крестику «Закрыть». Вот появился файлик. Файлик выделен. И здесь наверху нажимаем на кнопочку «Получить ссылку». Ссылка получена. Я копирую эту ссылку и буду ее размещать на своем сайте. Сейчас покажу, где можно будет найти и посмотреть этот вебинар по онлайн-кассам. На моем сайте я в ближайшие дни выложу этот вебинар. Это будет находиться э, здесь, вот в, правом боковом, в правой боковой колоночке, чуть ниже. Вы прокручиваете, находите рубрики, и в рубрике «Изменения с 2017 года» я выложу новую запись. В этой записи будет находиться этот вебинар по онлайн-кассам. Я надеюсь, что эта информация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 Для тех, кто совсем ничего не знает об этом, она абсолютно бесплатна. Вам просто необходимо зарегистрировать аккаунт в YouTube. Вы заходите в YouTube свой аккаунт и оформляете подписку. Сейчас кратко покажу, как это выглядит. YouTube. Ваша подписка стимулирует меня на создание новых видеоуроков. Заходите в YouTube, ну, предварительно зарегистрировав, зарегистрировав себя на Google. Вот здесь я уже в своем аккаунте, ну, вот я сейчас выйду. То есть, вот, зашли в YouTube. Здесь будет кнопочка «Войти». Набираете свой пароль. «Войти». Когда вы под своим, под своим аккаунтом в Ютубе, у вас появляется ну, здесь какой-то значок, то есть вы видите, что вы как бы вошли. И вот смотрите, я сама оформила подписки на сайты, на каналы, которые мне интересны. И я всегда буду в курсе новостей вот, вот этих подписок. Вот, например, одна подписка. Я всегда буду видеть... Все видео вот этого канала, на который я подписана. Если нажмем по кнопочке еще, здесь очень много видео. Ну и так далее. Вот подписки мои. И вот тут различные уроки, которые мне интересны и которые я просматриваю. И как только появляются на тех каналах новые какие-то видео уроки, я смогу их здесь быстро найти. Спасибо за внимание. До новых встреч!